Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов Cluster Trader System Данная стратегия изначально создавалась для рынка Forex, но индикатор, который в нее входит, легко подойдет для торговли бинарными опционами Стратегия основана на уровнях спроса и предложения, которые индикатор отмечает на графике также данный индикатор отмечает и фазы тренда или флета и генерирует сигналы на графике, что делает стратегию универсальной и подходящей для торговли как в тренде, так и во флете. Также обратите внимание на то, что данная стратегия продавалась и продается за 50 тысяч рублей, но с нашего сайта ее для ознакомления можно скачать бесплатно. Изначально может показаться, что в стратегии Cluster Trader System присутствует несколько индикаторов, но на самом деле это не так. И все эти индикаторы входят в одну систему под названием Trend Trader System А если говорить проще, то они просто объединены в один индикатор И поэтому настроек в данном индикаторе довольно много И давайте рассмотрим каждую из них по порядку Сразу хочется отметить, что все настройки в данном индикаторе на русском языке Единственное что может быть непонятно, это за какой индикатор отвечает определенная переменная Настройки, которые не относятся к работе индикатора, а также визуальные настройки мы пропустим. И начнем с первого параметра под названием MTT, который относится к гистограмме в подвале. Показывает данный индикатор направление тренда. И зеленый цвет говорит о том, что тренд направлен вверх, красный цвет говорит о том, что тренд направлен вниз, а желтый цвет говорит о флете. И в настройках можно включить или отключить данный индикатор, также включить фильтрацию трендов, и также включить алерты фильтрация трендов изначально отключена и на самом деле данный параметр особо ничего не меняет поэтому его можно не использовать а алерты позволяют понимать когда поменялся тренд следующий параметр относятся к стрелочкам на графике которые обозначаются словами TC, Buy или Sell и эти стрелочки в стратегии являются основными сигналами но об этом поговорим чуть позже и в данном случае их можно включить или отключить также включить алерты Функция стоп-лосса относится только к форексу и не применяется на бинарных опционах, поэтому она отключена А параметр текстовых меток на графике относится к самим стрелочкам Далее можно поменять размер стрелок, также указать новые цвета И далее указать размер текста и отступ текста в пипсах Следующий параметр относится также к стрелочкам, но уже с подписью TCC, Buy или Sell их также можно отключить настройки второй группы должны быть включены так как они относятся к первому виду стрелочек следующие настройки являются точно такими же как и в предыдущем случае и далее переходим к следующему индикатору индикатор rpi это зоны спроса и предложения на графике которые обозначаются красным и синим цветом при желании они также отключаются следующий параметр отвечает за отображение и можно использовать их как простые линии или как зоны. И если для вас более привычно, чтобы уровни выглядели как линии, то можно выставить параметр false, и на графике появятся просто линии. Но зоны, на наш взгляд, намного информативнее, поэтому вернем их обратно. Оставшиеся параметры индикатора относятся к визуальным настройкам, а далее идут следующие настройки для уровней. Но данные уровни относятся к высоким таймфреймам, и при желании их можно включить, но стоит отметить, что они не принесут какой-либо пользы в торговле бинарными опционами, так как будут появляться довольно редко. После того, как известно, за что отвечают какие настройки, можно поговорить о правилах работы по данной стратегии. Вестись торговля по данной стратегии может двумя способами, и один из них агрессивный, а второй консервативный. И в консервативном методе используются уровни, а также основные сигналы в виде стрелочек с подписью TC Buy или Sell. И прежде чем перейти к рассмотрению обоих методов, стоит разобраться в том, чем отличаются между собой стрелочки в данной стратегии. И как уже говорилось ранее, стрелочки с подписью TC BY или CELL являются основными сигналами, а именно сигналами разворота. А вот стрелочки с подписью TCC BY или CELL являются коррекционными сигналами которые чаще будут показывать именно коррекции, хотя могут быть и исключения. И возвращаясь к консервативному методу, используются в нем стрелочки только в виде основных сигналов с подписью TC, Buy или Sell. И опцион Call покупается, когда на уровне появляется синяя стрелочка с подписью TC, Buy. А опцион Put покупается, когда на уровне появляется красная стрелочка с подписью TC, Sell. И обратите внимание, что и красные и синие уровни могут использоваться в обоих случаях, так как могут становиться зеркальными при пробое. Экспирация в данном случае равна 10 свечам. Также обратите внимание, что не обязательно использовать подвальный индикатор тренда. Но если же сигналы для опционов call будут подтверждаться зеленым цветом, а сигналы для опционов put красным цветом гистограммы, то такие сигналы будут считаться намного сильнее. Следующий метод торговли является агрессивным и относится к турбо-опционам с экспирацией в одну свечу. И в данном случае для покупки опционов Call используются зеленые стрелочки с подписью TCC Buy, которые появляются на любом из уровней. А для покупки опционов Put используются красные стрелочки с подписью TCC Sell, которые также появляются на любом из уровней. Также при торговле по данной стратегии и с использованием обоих методов стоит проявлять гибкость так как довольно часто сигналы будут появляться одновременно с уровнями, как в данном случае. Но обратите внимание, что до этого было образовано уже целых два уровня на данной цене, и поэтому данный сигнал является довольно мощным. И его можно использовать не только как агрессивный, а и как консервативный. То же самое относится и к опционам PUT. И обратите внимание на данный участок, где можно видеть, что данная зона является очень мощной зоной сопротивления. И поэтому цена очень резко реагирует на данные ценовые уровни и происходит мощный разворот. Чтобы более досконально изучить работу данной стратегии, ее обязательно стоит протестировать на демо-счету. А при переходе на реальный счет, конечно же не забывать пользоваться правилами мани-менеджмента и риск-менеджмента. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал.